Всем привет! Сегодня мы построим французский легкий барабанный танк. Его название IMX 1375. А перед тем, как начать туториал, давайте посмотрим, на что он способен. Во-первых, он быстрый и маневренный. У него имеется барабанное орудие на три выстрела. Напишите в комментариях, какие вы построили танки и что они умеют. Ставьте лайки, если вам нравится строить танки и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Мы испытали боевые возможности танка в битве с драконом. сейчас время туториала всем рекомендую строить из керамических блоков этот танк довольно маленький и сейчас мы сделаем основание поэтому смотрите на цифры которые есть на рулетке слева внизу сейчас у меня 5 1 12 В реальности у 1375 не вращается башня. можно раскрашивать детали в другие цвета. Так как танчик маленький, в качестве колес я буду использовать кнопки. Строим механизм для движения танка, он у нас будет на колесах. Ставим колес таким расчетом, чтобы гусеницы не касались земли. Привязываем к креслу. У колес нужно поставить прозрачно на 100%, кручащий момент оставить на красном, а скорость рекомендую поставить на 30%. Раскрашиваем танк по своему желанию. В стволе устанавливаем три пушки. Сейчас необходимо стрельнуть из одной пушки, ее хитбокс смещается и можно ее привязывать на клавишу. На компьютере мы будем привязывать на клавиши разные три пушки, а если вы на телефоне, можно привязать на кнопки сзади их поставить. Здесь я поставлю клашу Z, стреляю с второй, и ее тоже привязываю. Так нужно сделать со всеми тремя. Пушки я сделал прозрачными. Теперь запуск. Нужно отключить коллизию танка, запрыгнуть внутрь, включить коллизию и отключить фиксацию. И наш танк готов. Можно теперь кататься. Теперь мы можем использовать барабан. Нажав клавишу Z, мы можем стрелять одной пушкой, X второй и C третьей. Ну, смотря какие вы клавиши привязали. А на этом я буду заканчивать. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока.